Приветствую вас! Сегодня мы будем готовить быстрые, пышные яблочные оладушки на кефире. А для этого нам потребуется один полный стакан или 250 мл кефира, 240 грамм или 375 мл, а ниже полтора стакана муки, 1 куриное яйцо, 100 грамм или одно среднего размера яблоко, 1 столовая ложка или 25 грамм сахара, 1 грамм или на кончике ножа э, соль, 1 треть чайной ложки соды, 1 5 чайной ложки ванилина и 1 грамм корицы по вашему желанию. Также потребуется 10 мл растительного масла для жарки. В емкости, приготовленной для замеса теста, взбиваем одно куриное яйцо, вместе с солью и сахаром. Сюда же добавляем по одному грамму ванилина и корицы. Продолжаем взбивать. Во взбитое яйцо вводим муку, кефир и сюда же добавляем соду. Продолжаем активно замешивать тесто. Используем нами соду, дополнительно гасить уксусом не нужно, так как при замесе мы используем кефир, он имеет свою естественную кислотность, и кислота, содержащаяся в кефире, достаточно для гашения данного объема соды. Не прошло и 5 минут, а наше тесто для оладьи уже почти готово, осталось ввести только яблоки. Яблоки освобождаем от сердцевины и плоды ножек и нарезаем на небольшие кубики. Яблочки можно потерять на крупной терке, но в этом случае яблоки отдадут больше сока тесто станет тяжелее для данного количества ингредиентов необходимо всего 100 грамм яблок это одно среднее яблоко а так как у нас яблочки мелкие то мы используем полторы штуки рекомендую вам выбирать яблочки кислых сортов тогда вкус яблочных оладий будет насыщеннее Мы завершили подготовку яблочек. Сейчас нужно э, поставить сковороду на нагрев. Проверяем плотность теста. Оно должно быть как очень густая сметана. И в тесто вводим яблоки. Смешиваем до возможной однородности. Так, чтобы все яблочки закрылись тестом. Рабочую поверхность уже прогретой сковороды смачиваем небольшим объемом растительного масла и прямо на рабочую поверхность столовой ложкой начинаем формировать оладушки. Сковорода должна прогрета быть достаточно сильно, настолько, чтобы при прикосновении теста к ее поверхности тесто шипело. После завершения формовки оладей закрываем сковороду крышкой и оставляем для прожарки оладушек на 3 минуты. 3 минуты прошло. Мы видим, что оладушки увеличились в объеме. Переворачиваем их. И продолжаем обжарку уже на второй стороне, также на 3 минуты, снова закрыв крышкой. Итак, процесс обжарки оладушек благополучно завершился. Они готовы. Снимаем их с сковороды и э, приступаем к формовке второй партии. Точно так же формируем непосредственно на сковороде вторую партию оладушек. Забегу чуть вперед и скажу, что за две поджарки общей сложности у нас получилось 13 оладушек. Процесс жарки второй партии в точности повторится. Три минуты на одной стороне, переворачиваем, три минуты на другой. Наши оладушки готовы, они получились пышные и румяные. Яблочки, находящиеся в тесте, не хрустят, но придают тонкую фруктовую яблочную ноту, а небольшое количество корицы, добавленное в самом начале при замесе, дает мягкий пряный аромат. Оладушки можно подавать в качестве утреннего Блюда на завтрак или в качестве десертной выпечки днем. Хорошо компонуются оладушки с вареньем, со сметанкой, с маслицем, с сиропом. Я надеюсь вам понравилось наше видео и приятного вам аппетита!